Итак, прежде всего, давайте очертим предмет нашего сегодняшнего рассмотрения. Тема полностью формулируется как коммуны и идейные общины и их роль в истории. Коммуны и идейные общины это в нашем сегодняшнем контексте будет одно и то же, собственно, и слова фактически, если брать русский и латинский языки, однокоренные. Итак, что характеризует коммуну или идейную общину? Это совместное проживание и совместный быт ее участников. Но помимо этого важными критериями являются добровольность, общность интересов и некоторая степень автономности общины в вопросах ее внутреннего распорядка. То есть так повелось, что в русскоязычной традиции, в первую очередь под коммуны, обычно именно идейное сообщество рассматривают. Поэтому... Например, советская практика принудительной коллективизации или аналогичные построения в Китае у нас сегодня будут вне нашего рассмотрения, большей частью, хотя пару слов мы об этом скажем. Итак, в древнейшие времена, еще в доисторический период, люди преимущественно и проживали подобными сообществами, в основном родственными, в которых проживало несколько десятков э, человек, э, которые вели автономное натуральное хозяйство, которые имели, естественно, схожее мировоззрение просто в силу того, что, как правило, были единственными людьми, с которыми э, которые между собой общались в этом сообществе в течение жизни. Но э, с наступлением цивилизации э, этому укладу жизни приходит конец, и уже довольно быстро начинается, можно сказать, некоторая ностальгия по такому образу жизни, как только цивилизация начинает брать свое, намечается тенденция к тому, чтобы от нее добровольно и организованно уходить. И в первую очередь это оформляется в форме религиозных сообществ. Сначала это происходит в частности на Востоке, где Зарождается практика буддийского монашества. Затем, еще до появления христианства, в начале того, что мы называем сейчас нашей эрой, на Ближнем Востоке, в Древней иудеи, множество молодых религиозных групп в своих духовных поисках экспериментируют, отходят от традиционных устоев иудаизма. Некоторые удалялись в пустыне как, например, Иван Креститель с последователями. И впоследствии из круга именно таких групп оформляется христианство, со временем занимает лидирующие позиции в Римской империи. И уже после этого начинается вторая волна отхода э, религиозных людей в христианской традиции от мира, э, когда они уже уходят э, в отдаленные районы, ведут автономное хозяйство, автономную жизнедеятельность, потому что видят угрозу уже не в преследованиях, а в том, что мирская жизнь, как таковая даже христианская, препятствует их спасению. Они совместно проводят время в послушании, посте, молитве, духовном самосовершенствовании, и к позднему средневековью Монашеское движение набирает очень широкие обороты. Монастыри становятся, можно сказать, очень важной отраслью средневекового европейского хозяйства, обладают огромными владениями землями, в том числе с населяющими их крестьянами, и это становится одной из причин, которые вызывают недовольство в широких народных массах того времени и приводит в конечном счете к реформации. В XVI веке это движение начинается, но за год до того, как Мартин Лютер опубликовал свои знаменитые 95 тезисов, что от чего принято отсчитывать историю реформации, за год до этого британский мыслитель Томас Мор публикует труд который мы знаем под его сокращенным названием «Утопия», в котором завуалированно описывает свои представления об идеальном обществе, рассказывая о государственном устройстве некого острова, который, собственно, утопией и называется. И по нашим современным представлениям устройство это сложно было бы назвать утопическим, в частности, там присутствует рабовладение, Несмотря на то, что присутствует свобода вероисповедания, например, атеизм находится вне закона, все жители равны между собой, но обитают как раз в семейных коммунах, ведущих совместное хозяйство, частная собственность отрицается, и при формальной демократической форме правления, которую правильнее назвать выбранной монархией, там в частности действовала бы трудовая повинность. То есть для нас сейчас это такой достаточно смешанный образ, но тогда это произведение очень сильно подействовало на умы по всей Европе. И в частности подобные идеи не только среди интеллектуалов бродили, но добрались они и до широких народных масс, вместе с идеями религиозными, с идеями реформации. И уже очень скоро... В 1534 году это привело к такому практическому социальному эксперименту в городе Мюнстер, в германской Вестфалии. Пришла к власти фанатично настроенная радикальная христианская секта анабаптистов. Первым делом они постарались изгнать из города иноверцев, лютеран и католиков, в том числе и епископа, возглавлявшего город который, естественно, незамедлительно после этого собрал коалицию из окрестных феодалов. Притом коалиция получилась смешанной, католическо-протестантской. Коалиция осадила город Мюнстер, где в это время происходили интереснейшие события. Под предводительством двух самопровозглашенных пророков, Яна Лейденского и Яна Матиса, жители Мюнстера полным ходом принялись строить самый что ни на есть коммунизм, было обобществлено имущество богатеев. Со временем введено многоженство, такие были представления о справедливом обществе. Отчасти говорят, это также было призвано компенсировать потери в мужском населении города в результате его осады католической протестантской коалицией. Сначала в городе запретили запирать двери, дабы представители новой власти могли беспрепятственно контролировать э, соблюдение новых устоев. Э, со временем э, их якобы и вовсе сняли, но нужно опять же понимать, что многое из того, что мы знаем о Мюнстерской коммуне, как о таком царстве анархии и широкого народного разгула, бессмысленного и беспощадного, мы, конечно, знаем со слов победителей, потому что в 1535 году в следующем э, все же осаждающие войска, Город Мюнстер взяли, со всеми средневековыми коммунарами в основном беспощадно расправились. В частности, лидеры восставших были казнены, тела их выставлены в клетках на колокольне местного собора, где клетки можно видеть и поныне. Тела все же не дошли до наших дней. Вскоре после этого в Европе Гремела 30-летняя война, в результате народные движения были большей частью местными властями усмирены. Подобным экспериментам, таким как минсторская коммуна, не осталось места. И те, кто все же хотел попробовать о строительстве нового общества, устремили свои взгляды к новому свету. В 1620 году происходит событие, от которого отсчитывают историю новейшей колонизации Северной Америки, создание плимутской колонии выходцами из Европы, которые прибыли на корабле В Первое время они опять же вели совместное хозяйство, просто чтобы выжить в новых суровых условиях. В частности, в память о первой пережитой зиме на новом месте был учрежден такой праздник, как День Благодарения. И в будущем тот факт, что именно выходцами из подобных кругов идеалистически настроенных были основаны многие поселения была основана цивилизация европейская в северной америке можно проследить его влияние в частности в конституции в сша в декларации независимости где можно увидеть какие-то идеи в том числе и с томаса море и само устройство этой выбранной федерации где долгое время при этом существовало рабство это своеобразная отсылка к более ранним представлениям о справедливом мироустройстве. Кроме того, многие из тех, кто эмигрировал, опасаясь преследований за свои социально-утопические религиозные взгляды, свои взгляды сохранили в неизменном виде. В частности, идейные наследники пресловутых анабаптистов сейчас, по крайней мере, ряд из них носят самоназвание «Амишей» и ведут практически такой же образ жизни, какой вели в XVII веке. То есть, несмотря на то, что были разгромлены основные политические движения тогдашних, можно сказать, протосоциалистов, определенное влияние на нашу современную жизнь они оказали. А мы тем временем приближаемся к XIX веку, когда утопические идеи переживают ренессанс, вернее, окончательно оформляются, и прежде всего в то, что мы сейчас знаем как утопический социализм. Здесь одним из виднейших деятелей будет Шарль Фурье, французский самоучка, который сформулировал свою собственную достаточно экстравагантную теорию общественно-исторических формаций, еще до Маркса, хотя, конечно, у него они намного более экзотично звучат. Кроме того, порицал всячески торговлю и считал существующий общественный порядок несправедливым. Согласно его учению, в счастливом будущем, когда по всей земле установится такая формация, как гарантизм, люди будут обитать в роскошных дворцах фаланстерах с сообществами по несколько тысяч человек, которыми они будут владеть на равных правах и где будут совместно трудиться для общего блага, не отрицая при этом и частную собственность. Последователи Фурье многократно пытались подобные фланстеры создать, в основном во Франции, но были такие попытки и в России. Все они не увенчались успехом, так в России созданный помещиком Петрашевским для его крестьян фланстер, куда он хотел переселить их, освободив от крепостной зависимости, Крестьяне не оценили и спустя какое-то время сожгли. Так первоначально социалистические идеи на российской земле не прижились. В новом свете британским просветителем Робертом Оуэном была основана коммуна «Новая гармония». Но Здесь мы видим ее эскиз. В реальности она была намного менее впечатляющей, просуществовала несколько лет. Там, в частности, отрицалась Робертом Оуэном частная собственность, отрицалась торговля, пытался построить общество на нерыночных основаниях, но нерыночное общество в рынок не вписалось, и проект прекратил свое существование по экономическим соображениям, пожрав все сбережения ООНа. Подобных попыток в одних только Соединенных Штатах предпринималось несколько десятков, то есть интерес очень большой к идеям коммун в тот момент существовал. Практически все они... Прекратили существование в первые же годы, основных причин две, либо коммуна становилась неуправляемой, не имела четкого лидера и, что называется, уходила в разнос, либо, наоборот, она объединялась вокруг авторитарного лидера и оформлялась в такую типичную околорелигиозную секту. Кроме того, когда общины основываются людьми, которые прежде всего идеалисты, как правило, с практической стороны дела при этом хромает. Я знаю только одну общину, основанную в XIX веке, которая до наших дней существует. Кстати, как вы думаете, кем она основана в 1891 году? Просто какие есть соображения, мы к концу к этому вернемся. Ну, в Бразилии. Ну, как, Какие у нас есть общественно-политические движения, которые, может, в 19 веке оформились? Ну, коммуниста одна догадка, кто-нибудь еще? Коммунисты, анархисты, хорошо. То есть, э, ин, интересная, интересная гипотеза, мы ее тоже запишем, хорошо. Э, правильный ответ не прозвучал, поэтому переходим далее. Итак, 20 век э, в России происходит, пусть не сразу, э, Октябрьская революция. И начинается практика строительства так называемого реального социализма. Естественно, идеи своих предшественников о коммунальном общежитии советские коммунисты обойти стороной не могли. И помимо вынужденных форм совместного быта и хозяйства, продиктованных разрухой и бесхозяйственностью, когда, в частности, крестьяне совместно обрабатывали бывшие владения своего помещика, помимо таких вынужденных форм, также очень много экспериментировали, в первую очередь, молодежь, создавались так называемые коммуны рабочей молодежи, которые представляли собой своего рода знакомые нам коммунальные квартиры, только на добровольных и идейных основаниях. Это было в 1934 году такая практика осуждена как левое головотяпство, надо полагать, осуждена вместе с самыми самовидными практикантами. Помимо этого, из организованных попыток советская власть целенаправленно создавала так называемые «дома-коммуны». Изначально обсуждалось два варианта коммунального общежития, так сказать. Это поселок условно-коттеджного типа и такие вот «дома-коммуны», некоторые из которых были возведены, в частности, Дома чекистов в Екатеринбурге, дом общества бывших политкаторжан в тогдашнем Ленинграде. Вся эта практика была довольно быстро свернута. Изначально предполагалось построить дома, где совместно проживали бы люди, объединенные какой-то общей в идеале производственной деятельностью, общей профессией, в которых максимально возможное пространство было бы общественным, а под сон и личное пространство в идеале – Отводились бы одни только спальные капсулы, ячейки, как это назвать. В общем, такая практика не прижилась. И дома были все переоборудованы в обычные жилые многоквартирные дома. Помимо этого действовали педагогические коммуны в СССР в связи с острой проблемой беспризорников после революции и Гражданской войны. В частности, коммуны Макаренко и Большевская коммуна которые как раз под наше определение попадают, потому что во многом э, строились именно на добровольном участии, добровольном сотрудничестве своих воспитанников, э, показывали очень впечатляющие результаты как в плане повторной социализации в общество малолетних, в общем-то криминальных зачастую элементов, э, так и даже в планах своей хозяйственной деятельности. Но эта практика была большей частью к 1939 году тоже свернута и на этом с добровольными коммунами в Советском Союзе, в общем-то, надолго распрощались. Естественно, была также масштабная коллективизация в сельском хозяйстве, но это тема совершенно отдельного рассмотрения. А мы постепенно подходим к современному этапу развития коммуны идейных сообществ. Толчок к этому был очень большой, дано в 60-е годы, особенно в связи с подъемом движения хиппи, антивоенного движения в США, участники которого, опять же, стремились от знакомого им традиционного для них общества обособиться, поэтому уходили к природе, жили обособленно, либо занимали брошенные городские пространства. В результате... Коммуны разделились и поныне подразделяются на условно-аграрные и городские. В среди аграрных коммун, которые где-то в сельской местности базируются, выделились естественно, коммуны, связанные с экологическим движением, которые примерно в то же время поднимает голову. И, как правило, до сих пор они плотно с этим связаны. Коммуны городские были более политизированы, в частности из берлинской коммуны Айнс вышли многие деятели будущей немецкой и террористической организации фракция Красной Армии. Также зачастую городские коммуны связаны с искусством, как, например, культовый берлинский сквот Тахилес какое-то время назад разогнанный, где на протяжении десятилетий обитали свободные, никому не подчиняющиеся художники. Таковы основные направления. Помимо этого, например, действуют и поныне израильские кибуцы, которые представляют собой некую форму, можно сказать, добровольного колхоза. Кибуцы, опять же, бывают не только сельские, но и городские. Есть такая родственная части коммунам форма общежития, как кахаузинг, когда соседи совместно управляют находящимся в, общей, в общем пользовании имуществом. Кроме этого, сейчас большую роль играют терапевтические коммуны, где люди совместно избавляются от тех или иных обычных химических зависимостей. В двух словах такова история коммун до нашего дня. Как мы, надо заметить, что опять же дальнейшая эволюция и появление новых форм не отменяет всех предыдущих, поныне можно увидеть немало коммун религиозных. Есть коммуны самых разных утопистов, анархистов. Они существуют тоже. И на это каждый раз наслаивается что-то новое. И пик интереса к коммунам. Если проанализировать, можно увидеть, что приходится, как правило, именно на те моменты, когда общество находится на переломе. И люди находятся в поисках новых форм, думают о том, как им жить дальше. Да, я обещал все же рассказать, кто... Создал эту коммуну, которая уже больше ста лет существует в Бразилии. Это феминистическая коммуна невесты Кордейры. Около шести сотен человек там проживает на данный момент. И долгое время на этой территории не было ни одного взрослого мужчины, хотя какое-то время назад они смягчили свои правила относительно недавно. Слышал ли ты о таком проекте Free State Project? В Нью-Гэмпшире, нью Штаты? Нет, не доводилось. Я думаю, в рамках подобного, подобной темы такой проект был бы достаточно интересно посмотреть. Чисто с точки зрения политической ориентированности движений, поскольку там, если я не ошибаюсь, в основном представители такого течения политического, как либертарианство. И там достаточно много людей под лозунгами «Жизнь, свобода, собственность» уезжают в этот штат добровольно и там живут уже, там дошло до того, что там сейчас, может быть, для нашего человека это будет немного так неестественно, но там на данный момент уже мало того, что свободное распространение оружия и марихуаны, также там разрешено частное пивоварение. Ну, не знаю, может быть, тебе интересно будет узнать про подобный проект. Это интересно, безусловно. Надо вообще заметить, что да, есть определенная связь между легкими наркотиками и движениями коммунаров, зачастую. Так, например, та же самая христиане в Стокгольме, очень известная коммуна из существующих по сей день, какое-то время даже имела в 80-е годы большие проблемы с местными группировками байкеров, которые пытались это сам самопровозглашенное государство взять под контроль, чтобы получить. Богатый рынок сбыта для наркотиков. Как э, перенести, допустим, коммунарное устройство на, допу на большую экономику, допустим, мировую? Да? Вы видите принципиальную невозможность этого? Э, ну это, что называется, вопрос на миллион, э, затрагивающий личные политические взгляды. Честно да, скажу, я, что я сейчас э, таких путей не вижу, а главное не уверена в том, нужны ли они. Э, в частности, в основе любой коммуны лежит именно идея э, жизни небольшим сообществом, а если это переносить на все общество в целом, то... Э, теряется во многом смысл. То есть если немножко обращаться к психологии, может даже биологии, есть такое понятие, как число Данбара, это число социальных связей, важных, значимых для человека, которые он активно способен поддерживать. Оно колеблется в районе 120. И эта численность, сюда попадает, пожалуй, большая часть коммун, которые создаются в мире. Если проживать большими группами, то во многом теряется смысл уходить от цивилизации, чтобы создать свою собственную. Но только если у вас какие-то социальные эксперименты, которые вы хотите провести. Исходя из признаков коммуны, общин с первого слайда и из утверждений того, что Коммуна либо разрушится из-за распри, либо она соединится вокруг какого-то авторитарного лидера. И тут сам вопрос: можно ли назвать государство, которое изолированы от, вообще от мира, как, к примеру, КНДР или СССР, коммуной? Но СССР определенно не был государством изолированным от мира. Он э, находился в нем, с ним в очень плотных, разнообразных взаимодействиях. Э, в принципе, э, та же КНДР от мира зависит очень сильно. Э, кроме того, если говорить про именно идейные сообщества, то государство сюда опять же не попадает. Как правило, люди получают гражданство по праву рождения, и граждане того же КНДР не выбирали нигде им родиться, ни кто ими сейчас управляет. Так, и можно еще один вопрос? Эм, как, к примеру, э, коммуны скопцов из Сибири, из самой Северной, вот, и за ними про них знали, но за ними не следило само государство. И вот у меня вопрос, коммуна, которая, пропаганди... которая пропагандирует какие-то экстремистские, радикальные, или вообще там убийство, или какое-то жертвоприношение является основополагающим фактором, ну вообще, коммуны, оно вообще государство может преследоваться или нет? Но, может ли юридически или может ли фактически? Или морально? В какой плоскости? Нет, и юридически. Ну юридически это попадает под те же статьи Уголовного кодекса, что деяние, совершенное вне коммуны, фактически... Сложность... Контролировать могут, не всегда удается, но, например, из относительно недавнего, ну как недавнего, уже довольно много лет назад был случай в Пензенской области, когда затворники вслед за гуру ушли, закопали в землянку и стали ждать конца света. В тот момент государство вмешалось, за ними там пришли с компетентных органов, и как-то все более или менее благополучно разрешилось. То есть да, за сообществами, которые считают государство экстремистскими, оно приглядывает не только у нас. В Соединенных Штатах в начале 90-х был большой скандал после того, как власти нагрянули с обыском в одну из таких религиозных общин. Там оказался тайник с оружием, они оказали сопротивление, завязалась перестрелка, целая осада, и в результате несколько человек погибло. Но мы видим, что контроль есть, за ними присматривают. Спасибо за ответ. Итак, у нас еще один вопрос. Пожалуйста. Спасибо большое за очень интересный доклад. И ты коснулся Фурье. И сам же упомянул то, что в свое время его работы получили множество последовательностей. И у меня такой вопрос. Почему же они не прижились, в том числе и в России? В первую очередь, потому что Фурье имел… Ну, в данном случае неосторожность э, э, предложить конкретный рецепт, то есть проживание в фоланстерах, э, то, что можно проверить и что работает, что пытались проверять и что не сработало. В двух словах так. Э, если сравнивать с распространением того же марксизма, то э, марксизм все же предлагает идеи революции, переустройства общества, э, и тут просто горизонт отслеживания успешности и неуспешности гораздо дальше сдвинут. В каком-то смысле можно Советский Союз рассматривать как попытку такого эксперимента.